Диагностика может быть любой программа, программа для диагностики. На рынке представлена целая куча. Каждый выбирает на свой вкус и цвет. obd 2 разъем. Для диагностики разъем obd 2 находится вот здесь. Берется шнурок, выглядит вот так. Вставляется лампочкой наружу. Вот таким образом должна загореться зеленая. Не видно, не видно. Горит зеленый. Загорелся чек. Какая-то ошибка. Сейчас будем посмотреть. Если ошибка временная, она уйдет, не появится заново. Если ошибка постоянная, она появится заново. Нет, ошибка была временная.